Так, друзья, всем привет. Сейчас взвесим ради интереса. Задние окосты, ребра, лопатки, ошейки. И всего сколько сала на одной тушке было. Вес. Ну, кг. в пределах 300 килограмм В пределах может 260-270. Вот так, чтобы вы не говорили. Антисанитария. А то все важат. Думаю, я взвешу. Какой вес примерно был в тушке. Так, погнали. Вот берем ящик. Нажимаем тару. сюда Сейчас первые затки. Оно чуть-чуть уже сбежало. 13.31. Второй. Это две задних части, одна мякоть вырезанная, без коски, без голяшки, без ничего. Есть такое. Так. Его поставим сюда. Все, две, два задочка, двадцать, 760. Сама мякоть. Также ящик у нас оттаренный, такой же. Две вырезки вместе со шейком. Две вырезки вместе со шейком. Вырезки со шейком 2560. Ну, а шейки отдельно не буду, хотя они у меня вырезаны, отрезаны, не буду отдельно. так взбиваем на нули ребра одни ребра ну на тазик грамм 300-400 тазик легкий ребер 17 килограмм 17 килограмм одних ребрышек есть такое дело так Две лопатки. Две лопатки сейчас отталим сначала лоток вот такой вот красный. И две лопаточки тоже мякоть у меня вырезанная Все, тару нажали. И кладем две лопатки. Тоже без кости, одна мякоть, 17 килограмм для лопатки. Теперь всего сало, которое идет, ну дешевый вариант, без мяса, обычное белое сало. Это чисто подчеревина, одна подчеревина. Но оно, я считаю, почеревно Она ценнее мяса Вот со всей туши сколько было Обычного сала Кладем Со всей туши 21 килограмм белого сала Тушка не маленькая И по очередной сколько? семнадцать 17700. И самое основное это кабина. Она примерно тазик. Ну, сейчас я скину. Тазик, грамм 400. Я и так примерно знаю. 100, ой, 148. А что надо? 14800. 14800, если умножать на 2, это получается 28-29. И на 2, ну да, в районе 300 килограмм. Так и выходит. Так, что э -э, голяшки. Ну голяшки, я думаю, это уже смысла нету голяшки. Голяшки смысла нету. Все, буду загружать в машину. И вот таким Макарчиком начинаю грузиться. Сиденье я сложил, так как Свинька крупная. Опа. Так, два задочка. Две вырезочки со шейком ребро. Галяшечка Еще галяшка Вот, друзья, внутренний жир со всей тушей. Ну, сколько тут килограмм. Или полтора килограмма. То есть, так и получается. Выход мяса э, неплохой. Выход мя, мяса колоссальный. Почему? Э, потому что порода дюрок. Дюрок у нас мясного направления. Вот так он и выходит. обрезки такое тройки края вот так получается загрузился и все и увожу оно подстывшее не спеша вот сейчас еще 8 утра нету у меня все уже загружено Рукавица одна порвалась я так уезжаю на реализацию. Почему я говорю, надо держать то, что знаешь и понимаешь? Потому что, допустим, порода Кантер, тоже сала нету, выход мяса высокий. Порода там Тампомис, Петрен, то же самое. Сала мало, выход мяса высокий. И так у меня любая порода, я знаю, какую, ну, на что рассчитывать. Какой выход мяса? А почему я говорю дворовой? Я не говорю, что дворовое плохие свиноматки или там свиньи. Они хорошие. Но по выходу, когда уже занимаешься, или сдаешь, сдать, во-первых, ты сдаешь дворовой, непонятно что там, уже цена меньше. Или вот так продаешь, сам реализуешь. То же самое. Может быть вот такое сало, мяса вообще нету. Может быть наоборот. То есть это все в угадай мелодию. Поэтому я склоняюсь знать, что у меня растет во дворе. И знаю, ага, ту беру, того или того, я знаю, на что мне рассчитывать. Я знаю, что у меня сало будет небольшое, все в пределах нормы. И мяса хватит на реализации. По деньгам вытянет больше, выгодней. А дворовое, это я никого не хочу оскорбить, это хорошие свиноматки хорошие, и все, и поросята, но по выходу угадай тут или угадаешь или не угадаешь Андрей же он покупает он говорит бывает попаду не поймешь его он говорит не мясо не сало не мало такое бывает или сало вот такое а мяса вообще не мало. кому оно такое надо поэтому дешевле таких и берут и попробую еще сдать допустим если хороший с формами мясной мясной кабанчик его сдать любой допустим приехал в перекуп Сдать без вопроса. И дороже всегда накидывают, если мясной. Если оно не пойми что, то так само же по деньгам тоже не пойми что. Может быть и хорошо, может быть и плохо. Я только в этом смысле, что когда выращиваете и держите дома, вы должны знать и понимать наперед, что у вас будет на выходе. А не так, что сегодня у нас хороший э, мясной, о, хорошо, а с той же партии сальный сальной, и следующий сальный, и следующий может быть сальный. Тогда уже не очень хорошо. Поэтому думайте сразу, решайте сразу. Вот и а так все упаковал, уложил. И вот так всему хватает места. Ну, я когда кабасик такой 150 кг, то я заднее сиденье не раскладываю. А когда уже так побольше, то заднее сиденье сложил, и вот так получается на реализации все остывшее. Так что всем удачных продаж, всем успешных выращиваний, хороших приростов и хорошей реализации. Всем пока!